Какие-то нелюди. Ехали мы. Смотрим, мешок тихо, увидели. Не бойся. Не бойся, маленькая. Тихо, тихо. Нелюдь выкинула собаку, бедную. Тихо, тихо. Взяли, завязали и выкинули. Уроды. Сейчас Сашка ее освободит. Тихо. люди, короче, какие-то, блин. Залезали в мешок и выкинули. Тихо. Товари. Они люди, блин. Поубивал бы, гадал, блин. Козлы. А мы ехали, смотрим. Ну, вылазь маленький вылазь, вылазь, малыш ля, вылазь, вылазь, вылазь. вылазь, вылазь, зай ля, ой, вылазь, блин, вылазь, а. вылазь вылазь, вылазь вылезет, нет? овчарка так она еще молодая Лянь какая она, а, Саша гуляй, Уля, гуляй, зайка гуляй, господи, живи сколько тебе суждено, бедная Лянь, она худая